Что-то обнаружено. Обнаружено, обнаружено. Мы обнаружили, что Степа находится здесь. Степан здесь. Таня здесь. Розовь я здесь. здесь. Я не знаю, как меня видно. В общем, mm -hmm. ребята, мы только что порепетировали. Вот Я чувствую себя отвратительно и не готов к концерту. Как правило, вы тоже, да? Как обычно. Как обычно. Вот, как правило, когда все так ужасно, концерт получается отличный. И всем все нравится. Ты меня... А зачем ты закрываешь? <свист> <Не> Закрывай. <свист> так что вот, приходите обязательно, только не приходите те, кто Это опасается меня, когда я сильно раскочагаем. Я за себя не отвечаю в этот раз. Вам может прилететь чем-нибудь со сцены от меня. Вот. кто Кому то нравится, те тем более приходите. Вот. Например, песнями. <свист> а, <он> пошутил. <свист> все, вам спасибо. Таня, зачем выключу Так вот, значит приходите, 19... хватит рожать. Я Значит приходите 19 января куда? Лондон. -бар. В Лондон бар. В Лондон бар. Я уже забыл из-за вас всего. В Лондон бар на наш концерт, короче, не на наш, хотя как у вас концерт? Он, короче, в общем, вот не на наш концерт, а будет день рождения группы Ржавые цветы замечательные. вот, которая отметить свое, насколько я помню, 13-летие. А если нет, то я вырежу это все. И запишу по новой да? из этого видео. Вот. И мы там будем петь всего полчаса выступать, да. Но... Но будем петь. Но мы будем выступать, а это не такое частое явление. Так что кто, кто хочет это увидеть и услышать, приходите. До встречи.